Прекрасно. Меня зовут Илья, творческий псевдоним Илья Асеншин. Вот, сегодня приготовил вам две вещи. Обычно я пою свои песни, но сегодня я сделал каверы. Каверы на Летово и кавер на Булата Акуджава. Итак, первая песня — Булата Акуджава, старинная солдатская песня. полка отзвенели звонкие копыта, пулями пробита днище котелка маркитанка юная убита, пулями пробита днище котелка маркитанка юная убита. Нас осталось мало, мы до да нашего. Нас немного и врагов немного, живы мы, покуда а фронтовая голь, А погибнем, райская дорога, живы мы, покуда, а фронтовая голь, А погибнем, райская дорога, Руки на затворе, голова в тоске, А душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наше письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наше письма не нужны природе. У могилы братской грустные посты, Вечные квартиры в перелеске. Им теперь не больно и сердца чисты, и глаза распахнуты по-детски, Им теперь не больно, и сердца чисты, И глаза распахнуты по-детски, Спите себе, братцы, и все начнется вновь. Новые родятся командиры, Новые солдаты и будут получать вечные казенные квартиры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 Спасибо. Песня, старинная солдатская песня Куджава. И вторая вещь это уже Егор Летов, называется песня без меня. без меня на кассете без меня без меня за дверь без меня домой без меня теперь без меня анекдот с бородой навсегда и убегает Убегает весь мир, убегает земля Бежит далеко-далеко, без оглядки, далеко-далеко Корка хлеба без меня, пальцем в небо без меня Убегает земля Бежит далеко-далеко Без оглядки Далеко-далеко И убегает весь мир Убегает земля Бежит далеко-далеко Навек далеко-далеко Добрый ослик Сирень, без меня герань, без меня моя тень. Без меня поздравления оттуда сюда и убегает весь мир. Спасибо. Поделись впечатлением, Илья ну, как всегда, у меня очень позитивные впечатления на подъеме, на два лайка. Два вот. миллиона лайков. Я, я очень рад, как выступил, очень рад, повидал ребят творческих, своих друзей, знакомых. Вот. Как всегда, очень позитивные эмоции, впечатления. Когда здесь сольник тщательно. свой организуешь? Да. Я особо за славой не стремлюсь. Вот, далее выступить, выступил. Когда-нибудь будет, когда же будет такая борода, как у подушки на седая, yeah. тогда и будет с вами.